Кулинарием с Викторией. Добро пожаловать. Сегодня готовлю шоколадное мороженое. Шоколадное мороженое в домашних условиях получается очень вкусное, и вы точно знаете, из чего вы его приготовили. Для начала подготовим все необходимые ингредиенты. Для того, чтобы приготовить вкусное мороженое, молоко рекомендую брать жирное. Не полужирное, не постерилизованное, а жирное молоко. Сливки нужно брать минимум 30% жирности. А лучше, если они у вас будут 33 или 35% жирности. Шоколад обязательно берите с минимальным содержанием какао 62-63%. Хорошего качества. От этого тоже будет зависеть вкус, вашего мороженого. 5 яиц разделены на белки и желтки. Нам понадобятся только желтки. Пока я занимаюсь яйцами, не забудьте подписаться на мой канал. Смотрите другие рецепты выпечки десертов на моем канале. Белки я перелью в контейнер. И использую для приготовления другого рецепта. 230 грамм черного шоколада поломаю на кусочки и мелко порублю ножиком. В желтки добавляем 130 грамм сахара. И венчиком все перетираем до бела. И все готовим с помощью обычного венчика без миксера. сотейник или в кастрюлю желательно если у вас будет с толстым дном наливаем 500 миллилитров жирного молока и 300 миллилитров жирных сливок сливки с молоком ставим на небольшой огонь и доводим до закипания как только вы увидите небольшие пузырьки добавляем порубленный шоколад И хорошо, тщательно перемешиваем до полного растворения шоколада. Затем шоколадную массу постепенно будем наливать в яично-сахарную массу. Тоненькой струечкой наливаем шоколадную смесь в яично-сахарную смесь и тщательно перемешиваем. Обязательно делайте в такой очередности, а не наоборот. Если вы перельете яичную смесь в шоколадную смесь, так как сотейник у нас еще очень горячий, то яйца могут свернуться. Теперь переливаем хорошо перемешанную смесь обратно в сотейник. Заново отправляем нашу смесь на маленький огонь и не переставая помешивать, доводим до закипания. Друзья, массу нужно проварить, чтобы она совсем немножечко загустела. Если у вас есть градусник, то используйте его. Я вот сейчас проверю на градуснике. Максимум масса должна прогреться до 80 градусов. Если у вас градусника нет, то можно это проверить, проведя пальцем по лопатке. Смотрите, осторожно, не обожгитесь. Сейчас вот смесь очень горячая, сейчас я попробую проверить. Должна оставаться незатекающая полоса. Вот видите, когда я поворачиваю лопатку, то полоса не истекается. Значит, заварная смесь готова. Друзья, нам нужно, чтобы процесс варки быстро остановился, поэтому можно поместить сотейник в емкость с холодной водой. Вот так. Можно же просто его перелить в другую емкость. И продолжаем помешивать, чтобы смесь побыстрее остыла. Оставляем остыть наш шоколадный крем при комнатной температуре. Пока шоколадная масса у нас остывает, подготовим формочку. Можно использовать любой пластиковый контейнер, вот такой, например. Затем закрываем его крышечкой и убираем в морозильник. Либо вот такой контейнер, он у меня с толстым стеклом подойдет и для заморозки, и для духовки. Можно также использовать вот такую формочку из-под кекса. В таких формочках очень быстро все замораживается. Получается очень удобно. Друзья, шоколадный крем для мороженого у меня остыл до комнатной температуры. Переливаю его в формочку. Накрываю пищевой пленкой убираем в морозильную камеру минимум на 40 минут. Затем достанем, перемешаем обычной ложкой, отправим опять в морозильник на 40 минут и так поступим несколько раз, хотя бы 3-4 раза. Прошел час, достаю мороженое и перемешиваю мороженое первый раз. Пленку помещаю назад и убираю еще на один час через час опять перемешаю точно такую же процедуру проделываем еще 3-4 раза некоторые проделывают 6 раз смотрите сами но с каждым разом масса должна становиться все гуще и гуще и в самый последний раз отправляем мороженое в морозильник минимум на 6 часов а лучше на ночь и завтра я вам уже покажу конечный результат Друзья, прошла целая ночь, мороженое полностью застыло, убираем пищевую пленку. И посмотрите, как хорошо оно у нас схватилось. Перед тем, как подавать мороженое, нужно его достать из морозильника за 30-40 минут, чтобы оно немного оттаяло.